фондовый рынок инвестиции для начинающих трейдинг инвестиций всем привет меня зовут макс риск вот такая вот тема Эээ, начнем с фондового рынка Ээ, что это такое это включает в себя трейдинг криптовалюту финансовые инвестиции в интернет это в общем вот инвестиции это инвестиции в что-то можно в криптовалюту можно в акции это какую-то компанию можно в компанию можно в акции одно и то же и то же самое одно и то же Хай будет вот есть э, в маркетинг банки которые предлагают вам инвестировать в компании например google компания она стабильная да, можно просто их вложить туда деньги и все. И хранить туда их, и возможно вы увеличите свой капитал, чем на депозитах. На 10% в депозит на годовой. Это мало тоже. Вот если смотреть Google статистику, да, про к акции, возможно, она вырастет в 10%, даже больше. Это как депозит в Google компанию в акциях. В другую компанию Яндекс. Вот, Насчет опера я не знаю. Но там должны быть все. Именно кто желает там. Зарегистрировал если как там происходит? Ну, пока что я знаю, что есть Facebook. Ютуба тоже не знаю. Это все в Тинькоф банке. А как с Украином? из других странах есть отдельное предложение инвестиции в акциях я могу записать ролик если вы напомните в комментариях вот напомните пожалуйста и я запишу значит мне нужно с телефоном взять и вам показывать одновременно и показывать вам как зарегистрироваться и всякое такое и название плеймаркете тоже можно с украины в других странах тоже всем у 2 акциях, это хорошее вложение инвестиция если лишние деньги не знаю что инвестировать сначала знаете что вам нужно последние деньги ваши кого спасибо доход, ежемесячный ежемесячный если это ваш пас ваши последние деньги то инвестировать это конечно же очень опасно риск высокий лучше же фондовый рынок, точнее в акции какую-то и все, например, стабильную стабильную, и через год вас в будет, потом вы сможете купить машину, квартиру, если вы на это купите, и если нет, то акции это долгосрочным перспективе можно, конечно, через месяц продать ведь они могут расти и не расти это криптовалюта вроде бы и акция тоже, она, кстати это трейдинг, точнее, да Тренинг тоже нужно много класса, и акция тоже так может вырасти, кстати. И упасть тоже. По большому счету. Лучше 10 акций купить. Это по другой теме. А если вы хотите просто сохранить деньги, допустим, ваша цель купить какую-то машину, квартиру или что-то очень дорогое, участок, дом, то лучше же инвестировать в акцию большую. Google, Facebook. Где вы сидите? ВК тоже есть. Но она уже нестабильна. Я так посмотрел Рекомендую. Google сейчас растет, интернет растет. Вот через 20 лет. Но это на равно много, много и срок. но если можно, можно. Если вам 18, то уже в принципе 20-38 лет вы сможете уже купить на процентов если попробуйте не сделаете такое правило. Можете через пять лет, если Google вообще то вырастет. Это безопасный способ. Это безопасно, без риска. Только если вы следите за то, что аналитика, если там есть аналитика. Я отнеслю за этим, но я знаю, что должен Google быть таким вот. Расти. Может, ну пасть, пасть там, на год. 2028 году упадет, вы сможете подждать, подождать еще один год. Можно он вырастет, вы продадите. То, что вы купили акции Бабах, вы уже выросли свою прибыль. Вот так вот. Инвестировать туда можно для начинающих, которым вообще не хотят. Я тоже так хотел поступить, точно. Но надо подумать! Я попробую показать вам об этом раз возьму, покажу вам. Будет сложнее, но покажу. Да, можно инвестировать криптовалюту, тоже такая же тема. Давайте подробнее, тоже расскажу еще раз. Когда закончится ролик, слева справа слева внизу справа внизу есть такие подсказочки. Жмаете, смотрите данные видеоролики. Там я тоже записывал про криптовалюту и на наш канал нужно идти вот криптовалют тоже очень выгодная ведь есть коин который вырос и криптовалюта биткоин вырос и Ethereum вырос таким ростом они мог, могли тоже упасть и вот сейчас он упало стоит ли покупать криптовалюту это в будущее говорят но как мы знаем есть конкуренты коины лучше, криптовалюты так что тут нужно подумать Акции трейдинг это опасная штука. но ну, если попробовать, то даже можно заработать на тренинге, нельзя заработать много. Ну можно тоже много. Кто-то говорю, до миллиона можно рублей заработать. Вот когда я смотрю на богатых людей, то они много говорят что эфиром покупают. Криптовалюта раньше, а потом эфириум рос, потом коин, но коины популярные, именно богатые люди не рассказывают, что чтобы коины и стали богаче, значит криптовалюта есть смысл влаживаться, в новую валюту купите 100 валют, криптовалют 10, 20, именно куда вы верите, она из них внезапно вырастет, сейчас она на нуле, потом вырастет инвестиции в нее все покрутить пониже там самые низкие акции где аналитика сначала так вот 0 может быть они будет хотя бы будет 10 процентов или просто 10 долларов стоит акция да? потом 20 долларов вверх потом 5 долларов пойдет не падает, до 1 могла бы упасть и раз такая статистика потом 20 если бы получили бы купили за 1 доллар 100 акций то вы за 100 акций продали бы за каждый по 20 долларов и уже было бы лучше 20 раз больше вот так вот если вы инвестор или трейдинг. Лучше было так вот, но трейдинг тоже я рекомендую попробовать, но он опаснее, чем то, что я вам сказал, очень эффективный такой способ, чем трейдинг, а трейдинг опасная штука, согласен с этим, это типа того новый секретный способ, но для этого нужно время, если за этим увлекаться, это как на ставках, Мы даже снимали ролик про ставки, и там так же само, воровать стоит. криптовалюта вам вроде все рассказал если что-то и не дополню напишите в комментариях я вам отвечу и дополню вот где нет рисков это именно туда депозитах так нет криптовалюта именно туда вот фонд акция лучше Потом, дальше, вторым я криптовалютом, криптовалютой. Короткий срок не выбираем. Выбираем долгий срок на 5 лет Именно по криптовалюте. А про акции, то это хороший способ вложить в нее деньги. Есть еще такой риск, а правда, что заберу деньги с интернета, скажите. как? О, видели? Они такие большие были, самолеты. Вау, это как... Да, я жаль, не показал. Они даже были больше, чем птица. В 10 раз. Я на 10. И все, они пропали. Значит, они быстрые. Если они были дальше, то были бы, были бы заметны. Так что. Ох, ох, ох, на стульетай да, самолет. Был бы клёво, если бы заснял, да? Я, напишите в комментариях. Надо было заснять, и вы бы видели, вот честно. Вон не там были. Вот, смотрите. Выше дерев. Как вам это показать? Как выше летающие змеи. Летающий змей. Летающий змей в большем летающий змей такой маленький а самолет крылья огромные чем туловище а крылья огромные Ну, это уже другая тема ну это было классно слушайте я, наверное, закончен этот ролик жаль что не записал Ну все их нет уже не слышно вот если я бы образовался на крышу мы бы их не видели вот, честно все все они улетели так быстро что случилось что происходит Всем удачи и всем пока. Очень интересная история, если хотите, чтобы я спасал самолет, как пролетает очень быстро. Я думаю, никто так еще не делал. Делали только когда на аэропорте. А у нас такого никто не делал. Так что всем удачи, пока.